нянчится, она очень любит нянчиться, спать укладывает, соск все сует. <свят> Это Арина Радионуда, нянька наша. <свят> Аминка смотрит в окно, скучает. Помаду не дает мне убирать, да? Не даешь мне помаду убирать, да? Все спят Сейчас приборку буду делать Смотри, шторку порвала уже Я, я сегодня собираюсь на почту идти Сниму на видео, какая, какой у нас поселок пустой С утра солнышко светило Сейчас встает пасмурно Дети еще все спят Кроме Амины Мы с Аминкой а и бабули. Даринка просыпается, засыпает у нас. Так что пойду в 9 часов на почту и засниму наш поселок. Вот так вот, друзья. Покажу, как у нас на карантине происходят дела. Боня даже у нас гулять не просится. Бонька у нас гулять не просит, что интересно, съед дома нафиг, и не просится. Вот сейчас пойду еще козам покормить, и да, еще закину видео, а, смонтировала, сейчас закину видео, потом козочкам, и затем, ну, почту меня. Ну, конечно, ребеночка покормлю, Даринку покормлю, а потом сюда им, и засниму то, что пришло. Резинки сейчас не продаются, так как кипиш сильнейший у нас идет. Карантин. Привет, солнышко, привет. Проснулась, да? Короче, друзья, пошла я на почту, как и говорила. На встречу попадается очень мало людей, большинство мужики, которые не боятся ничего у нас. Абсолютно ходят. Женщины. Они у нас как-то дисциплину держат. Они все с повязками, как я. Вот. Я их называю намордниками. Мало бы народу, вообще нету. Смотрите. Вообще нету. Вот там одна женщина идет. И все. Снег идет. короче необычно как у нас и так поселок мало людей, а здесь вообще людей нету как будто вечером вчера свет включаю фарь, да, в комнате я говорю о да у нас в поселке есть живые люди говорю свет то есть а днем то нету ничего не видно вот ладно пошла посмотрите позади меня я пошла через лес и собака мертвая лежит. И богу как будто О, мужик, он даже остановился, тоже посмотрел на собаку. Как будто фильм ужасов еще страшнее. О, слов нет. Почему лучше не выходить на улицу? Лучше всего этого не видать, а сидеть дома с детьми, играться, заниматься и пережить эту всю чуму 21 века, как я ее называю. Так как она и есть чума. Да, неприятная. Неприятное такое. А, такой. Ну вот это все. Вот это. Конечно, ужасно. Если бы работали работники, то они бы уже убрали эту собаку. Я не вирусолог. Не эпидемиолог. Ничего не могу сказать. А это на одном воронье, это только каркает, которая раздражает меня ужасно. Очень сильно. Людей мало, конечно, ходит. На почту пошла женщина, работающая на почте. Идет без маски. Я говорю, маска где? Она сразу одела. Я говорю, давай, одевай. Не надо ходить без маски. Не рискуйте своим здоровьем себя и своих близких. И более того, и кто рядом с вами находится, то есть людей всех рядом с вами. Все, отключаю. Пожар на почту. Мы ну, все получили от Сейчас я покажу, есть ли у нас народ. Как видите, нету. Мужики только ходят, большинство ну, пенсионеры на почту пришли. Вот народу нет. Ну и погода не позволяет. Погода так себе иди дома, говорит, погода. Это нам на руку, нашим детям, чтобы они больно-то не просились на улицу у нас. Банька. Вроде тоже не работает. Ну, не знаю, я в бане не хожу сюда. В этой бане у меня бабуля работала. Бабушка Лиза. Нету народу. Зато поселок закрытой сидит. Молодцы. Так что, друзья, сейчас я вам покажу еще. Ну, я пошла домой. Все, посылочка получила, слава богу. Покажу нашу заречную. Ну, в общем. Там у нас ГИБДД стоит машина, чтобы молодежь не гуляла. Смотрят, сидят в масках тоже. Ну, большинство, вот смотрю, маска ходит. Вообще нету народу, смотрите, друзья, вообще нету. Нету ни одного человечка. Обычно народ здесь ходит. Вот. Наша Зречная, где мы живем. Нету, друзья. Молодцы. Наша немдушка замерзла. Как вы видите, обзор прошел поселка, вот что. На самом деле народ придерживается, придерживается того, чтобы сидеть на карантине в квартире, чтобы это все зараза прекратилась. Слава Богу, я очень рада. Я очень рада, что у а вечерами я не знаю. Вечером я не хожу. Женщина хоронит собаку. На обратном пути иду. А, это рабочая. А? Что хороните что? А? стала лежит. Но... Там говорит, собака лежит. Да. Это наша работа. Да, Он да. Слушала, а то как-то диковато. Давно что ли лежит? Да нет. Я не знаю. Я пошла на почту, она лежала. Специальный пакет принесла? Собаку-то? Да. Ага, в лесу я это считать буду? Да, служиков нету, она что одна будет стоять? Ну еще? Да. Ты да я даю, это она знает. Нет, детство, вот чтобы руку от перейти. не ничего, ладно, главное покоронили, чтобы не летало. Закопало ты ведь стыдно мелкое, а? Ох, ну Нет, ничего не сделает. Что я купала? Стой, надо здесь, вот вот я вот, вот, вот, вот, вот, вот. Ох, наша немда, задышала. Смотрите. Дышит, сухтит. Водичку отдает.